Вы можете придумать свой путь в любых обстоятельствах, хороших или плохих. Любая идея, план или цель могут быть заложены в уме путем повторения мысли. Действие – это реальная мера интеллекта. Не жди. Время никогда не будет подходящим. Начните с того места, где вы стоите, и используйте любые инструменты, которые у вас могут быть в вашем распоряжении, и по мере продвижения будут найдены лучшие инструменты. Желание, подкрепленное верой, не знает такого слова, как невозможное. Это всегда ваш следующий шаг.